Мы начинаем с этого номер два специального массажа с воротниковой зоны, то есть вот эту э, плечи копчиковую зону отработали, да? Теперь ну, у меня, свои название зон, не возмущайтесь, там кто за право писания, они чисто там. Же так, Конечно, у нас уже вся авторская. Же все, же все вот мы закончили сбросили, да? Опять стали в исходную позу, да? И теперь растираем по половинке с этой стороны, вот так, вот, инвестируем ладонями на ногу пересили. да? сверху вниз вот центр периферии еще плечо захватили вот два три прохода таких резких сразу жар пошел чувствуешь угу. тепло такое пошло почему мы плечо захватили а мы приговариваем человека а вот вы плеч не заказывали а мы вам сделали бонусом оплачивать не надо вы что такое воротничок заказывали да теперь берем мышцы вот так захватываем да вот так, прищепка, да. И ее вот в трех местах получается. Раз, два, три. Трапецию. Раз, потянули туда-сюда, прям сильно. Раз, два места. Три. И в длину потянули, так медленно вытягивая, да. И пересели на другую ногу с этой стороны. Раз. Плечи не заказывали, а вот он, второй бонус прилетел. Растерли и потянули. Вытягиваем длину, вырвались по центру, вытягиваем все вместе по центру. Опять палец попал на соприкосновение ключицы и аккорбинальной отростки. Тут пунктурную точку прожали, а остальные руки поджались и развернулись вот так вот. В куриную, куриную лапку, вспомните, мы ошаряли, видно, от центра в стороны. Вот такой прием. Значит, попали вот сюда в эту точку и... Отодвигаем мясо от костей, дельтовидные мышцы, вокруг всего плеча. Это мы нарисовали эполеты. Прием называется эполеты. Эполеты, знаете, да, что это такое? Гусарский. Гусарские, да. Натянули на себя. Ткань. И рука превратилась в кулак. Прямо вот туда. Джш. Где-то из такой по-моему, рука. Да, да. в кулак. Вот. И прям туда, в тело, прям силой Приговариваю, чтобы человек потерпел Потерпи чуть-чуть Потерпи, потерпи У меня уже кончилось терпение А еще такая Шея кончилась Значит, доходим вот до сюда До черепа Кулаки остаются у нас вот этими косточками Опасный Слушайте Этими костяшками мы как бы шейные позвонки Разделяем на части Как бы разрезаем Кол на колбаски такие, вниз так вот, раз, раз, как бы разделяем эти позвонки. Сейчас упадет голова. Семь надрезов сделаем. Вот, после этого тяжело, да, предлагаем отдохнуть. Давай, дружок, выдохнем, фу, и мы как бы вот немножко расслабили эти мышцы. Это действительно очень, очень не каждый выдерживает. Один так мой. вот расслабили. И один с, с, с вибрацией, видите, с вибрацией вот так вот одной рукой, другой рукой Мелкодробно вибрации. и потом посильнее вибрации. вот так вот можно можно поподкидывать вот так немножко чтобы снять напряжение да теперь рука превращается в шестеренку и мы подкидываем вот эти мышцы по очереди пальчиками раз два три четыре видите по очереди каждым пальчиком вниз сдвигаемся и вверх но все движения идут не туда вниз да а вверх Трапеция приятно, когда ее тянут вверх на растяжение. Видишь, она уже мягче стала. Смотри, как будто как болтается. Видишь, прям вот прям колышется да, вообще, да, да. как желе. Там же. И спина превратилась в желе. Доходим до черепушки и натягиваем на себя. Тут желательно вообще отойти прям шаг назад и вот снимаем позу, как я прям вот, вот весь позу видно позу. Прям дрожил Обратите внимание, что, опять же, если этими костяшками вы зацепитесь, это больновато, поэтому ставьте вот так ладонью сферой, сферой вот этой, вот так вот, плоскостью, да, плоскостью, и вот так натягивайте, так вот менее больно. Mm -mm. Продорожали, и тем самым мы подошли к волосяной части головы, дальше у нас пойдут точки, пойдут ушки, но об этом в секретном следующем сете, сете номер три от Олега Аллафа Гудвина. Ловите! Lazy.